Тайны и опасности всегда вызывали интерес и перетягивали, заставляя сердцу увеличить свой ритм, а вид природы, которая спокойно захватывает когда-то принадлежавшие ей территории, приводит нас к пониманию собственной ничтожности перед лицом времени. Город-призрак Сан-Джи, роскошный курорт на морском побережье, строился специально для местных богачей. Он должен был стать верхом инженерной мысли того времени. Когда комплекс почти был готов к сдаче, компания стала банкротом. На протяжении долгого времени предпринимались попытки возобновить работу. Были найдены новые инвесторы, но разногласия между участниками не дали закончить строительство. Кроме недостатка финансирования, продолжению проекта мешали слухи о наличии в городе привидений и прочей нечисти. Одни говорили, что во время строительства была разрушена святыня, другие, что под городом находится древнее захоронение. По версии одной из таинственных историй, еще в самом начале строительства были найдены остатки 20 тысяч человек, и на протяжении строительства на объекте не единожды происходили убийства, но никто из участников проекта, включая и строителей, не подтверждал это. В течение 30 лет город был заброшен и разграблен. Он стал притягивать туристов со всего света, которые приезжали в него, чтобы увидеть руины, похожие на планетное поселение. Но в 2008 году, несмотря на просьбы жителей оставить хоть кусочек города для создания музея, он был разрушен. На его месте собираются открыть оздоровительный комплекс. Госпиталь Белитс Хайлштеттен. Заброшенный больничный комплекс Беллиц Хальштеттен находится в 40 километрах от Беллиц. Во время Первой и Второй мировой войны госпиталь использовался военными. В 1916 году в нем лечился сам Адольф Гитлер. После Великой Отечественной войны он попал в зону советской оккупации и стал самым крупным госпиталем за пределами СССР. Советские войска оставались здесь до 1994 года, после вывода которых жизнь в комплексе начала постепенно угасать. В 2000 году большую часть корпусов закрыли. Осталось работать только неврологическое реабилитационное отделение и центр исследования болезни Паркинсона. В госпиталь сильно пострадал от бомбежек. В частности, было разрушено здание церкви. Ходит легенда, что в 50-х годах, в день рождения Гитлера, были убиты персонал и пациенты этой больницы. Еще одна страшная история этого места. В 2008 году 37-летний фотограф убил в одном из заброшенных зданий молодую модель. По его рассказам, девушка погибла случайно, они просто планировали устроить извращенную фотосессию. На этом история госпиталя заканчивается и начинается настоящая. Пока правительство решает, что делать. Развалины привлекают фотографов, режиссеров и других любителей творчества. Здесь снимались фильмы «Пианист» и «Операция Валькирия», а также клип группы Рамштайн «Мейс Херс Бренд». Восьмой цех завода «Дагдизель» – заброшенная испытательная станция морского оружия, строительство которой началось в 1934 и было завершено в 1936 -м. Площадь станции более 5000 квадратных метров с наблюдательной вышкой высотой 42 метра. Станцию сдали в эксплуатацию в 1939 -м. В здании функционировал лифт, который поднимал на смотровую вышку, находящуюся на девятом этаже, так как погода чаще была неспокойной, испытатели могли задержаться на длительное время. Для них была построена столовая, гостиница и даже библиотека. Был спортивный зал, где рабочие играли в баскетбол и волейбол. Для осуществления связи с восьмым цехом и его обслуживания на берегу были построены порт, пристань и судоремонтный цех. Строение было воздвигнуто в море на расстоянии почти трех километрах от берега не использовала с 1960 года. Сейчас массив с берега напоминает древнее чудовище и потихоньку рассыпается в Каспийском море. Психиатрическая клиника в убежище Лиер. Норвежская психиатрическая больница, которая находится в небольшом городке Лиер, получая езды от Осло обзываясь довольно темным прошлым. Раньше здесь проводили опыты над больными, проверялось воздействие ЛСД, применялась электросутружная терапии и лоботомии. В 1940-м название было изменено на психиатрическая клиника Льер. В общей сложности насчитывалось около 600 госпитализированных пациентов, все с психическими расстройствами, имеющие различные степени тяжести. По неизвестным причинам, 4 корпуса больницы были покинуты в 1985 -м. В брошенных корпусах было оставлено электрошоковое оборудование, оборудование для лоботомии, даже журналы. Одна из версий была о причине сокращения числа пациентов и ненадобности использования всех 600 мест, но основные причины остаются тайной. На сегодняшний день административный корпус и еще три корпуса здания все еще находятся в эксплуатации психиатрической клиникой. Больница рассчитана на 81 место. Остров Кункадзима. Настоящее название острова Хасима имеет прозвище Кункадзима, что означает «остров-крейсер». Остров был заселен в 1810 году, когда на нем был найден уголь. В течение пяти лет остров стал самым заселенным в мире по отношению к суши и количеству жителей на ней. 5300 человек при радиусе всего в один километр. К 1974-му запасу угля и других ископаемых на острове были окончательно истощены, и люди покинули остров и он превратился в город-призрак. На протяжении многих лет посещение острова было запрещено и каралось депортацией из Японии. Таким способом правительство пыталось избавить остров от черных копателей. Предметы, бытые из мертвого города, очень ценились среди коллекционеров. В настоящий момент посещение острова же разрешено, но пребывать можно только на специально оборудованной части острова. Почти все постройки в аварийном состоянии.